От пожаров небо ало, Смерть недолго горевала. Если Родина сказала, Значит, нечего тянуть, Напиши об этом песню. Может быть, она услышит, Может, что-нибудь напишет, Может, вспомнит как-нибудь. Не бывает счастья, Мало, да беда нас отыскала, Если Родина сказала, Дважды ей не присягнуть. Напиши об этом песню. Может, Бог тебя услышит И долги мои отпишет И простит когда-нибудь. Суетиться не пристало, Если Родина сказала, Если Родина сказала, Если был коротким путь. Напиши об этом песню. Может, кто-нибудь услышит, Может, кто-нибудь допишет И помянет как-нибудь. Время пускает в разбег, Век перекрестками судеб. Счастье без нас не убудет, Счастье, где нас больше нет. Шлем пролетарский привет В степь, за которую ляжем, Где облака камуфляжем, Где, как подарок, рассвет, Сходит невидимый свет. То ли от звезд, то ли свыше На блокпосты и на крыши В город, в котором нас нет Шлите бинты в лазарет Раны нам сушат пеленки Бьют снайпера из зеленки На отражаемый свет Стынет шагов наших след От очага до парома Окна пустые у дома Дома, которого нет Крови расстрелянных лет Не отмолить, не оплакать Целит в закатную мякоть Мухи отстреленной след Небо, неслышимый звук Здесь не умрем, не родимся Мы вам по-прежнему снимся Здесь не бывает разлук Время пускает в разбег Век перекрестками судеб Счастье без нас не убудет Счастье, где нас больше нет